Деньги – это универсальный товар, эквивалент всем остальным. Что это значит? Это значит, что, условно, есть некая сфера деятельности, да, когда вы, ну, там, добываете, производите товар с целью обмена. То есть, допустим, вы являетесь профессиональным охотником. И, ну, условно, да, добыть утку. Нужно определенное количество времени затратить. Да? Добыть соболя нужно совершенно другое количество времени затратить. То есть более редкий зверь, да, то есть он находится в дереве, ну, высоко на дереве. Его сложнее добыть, его сложнее отследить. И поэтому получается, что количество времени, которое вы вкладываете для того, чтобы добыть этот непосредственно товар, он, соответственно, количество времени, которое вы тратите на создание вот этого товара для обмена, да, его больше, нежели, чем вы пойдете там или голубей стрелять, или утыку добывать. Ну, извините, вот за некий такой примитивный пример, да, то есть вопрос времени, который вкладывается, поэтому появились деньги, то есть некий универсальный товар эквивалент всем остальным на первых этапах, да, это было, наверное, наиболее известные это были монеты, когда-то это были ракушки, когда-то на островах это были тяжелые очень камни, да которые очень трудно, ну, то есть, они отличались характеристиками, то есть, они достаточно долго хранились и их тяжело было добыть, и поэтому, то есть, они становились вот таким вот эквивалентом. Поэтому вот деньги – это универсальный товар, эквивалент всем остальным. Почему мы говорим про деньги, да, то есть, деньги тоже являются товаром, то есть, деньги тоже продаются. И для нас это будет важно, когда мы дальше перейдем к понятию, что же такое капитал, капиталист и откуда растут непосредственно ноги. То есть, если мы хотим, соответственно, жить в, хай, в кайф, если мы хотим а, кайфовать, инвестировать и любить, то в этом случае мы должны обладать капиталом, потому что капитал обладает таким свойством, то есть, во-первых, это денежные средства, инвестированные, размещенные в объекты предпринимательской деятельности с целью получения большего количества денег. Вот что есть такое капитал. Поэтому очень важно, да, то есть, очень важно, идти по двум направлениям, то есть первое это создавать капитал, то есть активный уровень дохода, да, то есть зарабатывать элементарно больше, то есть получать больше денег, да, вот это вот всеобщие меры стоимости. А второе, соответственно размещать вот эти денежные средства не в пассивы, которые забирают деньги из кармана, а размещать их непосредственно в активы, да, в объекты предпринимательской деятельности, которые, внутри которых и происходит создание прибавочной стоимости. Поэтому, когда мы говорим о капиталистах, да, мы говорим не просто об деньгах, но о накоплении денег, где деньги являются в качестве капитала для получения прибыли. И те возможности, которые предоставляются на рынке в настоящий момент, заключаются в том, что цены на активы, цены на предприятие, которое создают прибавочную стоимость в настоящий момент достаточно высокие. В чем заключается основное преимущество, да, то есть Почему год может стать годом финансового прорыва? Потому что произойдут некие события, которые приведут к тому, что хорошие активы, создающие очень достойный э, размер прибавочной стоимости, просто будут стоить дешево. Вот те возможности, в которые, которые кроется.